Ну что, мы играем в незнакомую игру, которую видим в первый раз. Я боюсь, это будет ужасно. Не, ну звуки, мне кажется, очень обнадеживают. Ну, да, посмотрим, что это. Так, лабиринт, пещер, темная рука баштары. О чем речь? Ну, жми что-нибудь. Да, подожди, нам надо в сюжет вникнуть, я думаю, тут все очень серьезно. Ну ладно, попробуем. Ой. Вот. Ты тоже это видишь? А -а -а, какой Он, музыкальный. Все очень серьезно. Похоже, что... Да, это шикарно. Я Как думаешь, если я туда прыгну, что будет? Ну твоя очередь <свист> так внимание становимся серьезными я не хочу это читать я буду смотреть е ей а, так друзья я вижу эту игру в первый раз Значит, что я могу сказать с точки зрения теории познания <свист> ничего <свист> не ну у меня есть определенные <свист> догадки по поводу того кто делал эту игру <свист> и в каком состоянии но <свист> так ну значит я тоже хочу это попробовать о Смотри, ты, смотри, ты смотри, стал смотри. футболистом? Да, да, Так, я так понимаю, на это должен прыгать? Да, это, конечно... Вообще меня всегда поражают игры, где ну монстрами являются всякие животные какие-то, причем обычно невинные, там какие-то мышечки, там непонятные рыбки там плавают. Да, вспомню книгу Джунгли или типа того и вообще жуть, приходится мочить. Блин, а чем он плюется? Ну, я не знаю. А за черепахи, ой, обезьяны умеют. А хотя, ну, да, набрался. А всекло, на обезьяны да. могут туда орудовать всякими такими штуками. Вообще обезьяны, как вот недавно какие-то там исследования были, что типа вот мол, не стоит думать об обезьянах, как об очень глупо, что они на самом деле гораздо умнее, чем ну чем там кажется, там каких-то обезьян обучали какому-то языку, ну там условно говоря, ну, то язык есть да, языку свободы, жестов да. и что они вполне могут себе общаться на этом язы языке жестов. Вообще все вот эти вот исследования, которые говорят, что там животное умеет общаться, они очень часто проблематичные, конечно, но ну, вот, я так понимаю, что язык жестов... Есть же, был же такой попугай, и что якобы попугай понимал, ну, понимал слова. Но я так понимаю, что на самом деле это было все ошибкой. То есть это было когнитивной ошибкой. Человек на самом деле просто, ну, то есть, то есть казалось, что он говорит что-то, а на самом деле они просто сами интерпретировали. Есть же еще такое явление, которое называется... Сейчас uh, assisted communication по-английски Это означает, когда у тебя есть какой-то человек, который парализован И затем они uh, берут его руку И как-то вот они этой рукой рисуют или пишут что-то Пытаясь каким-то образом угадать, что он хочет то -то есть, я... мистика ну там по сути получается так, что по сути разговор ведется посредством э, с, на самом деле человека, который вводит рукой. Да, кстати, давай твоя очередь. То есть там э, та, там это делается, там были методы разработаны, что вот там можно э, посредством там наблюдения за пациентом там как-то в общем, это суть в том, что по факту эти пациенты ничего не могут сделать, но они пытали, пытались вглядываться в какие-то там признаки. И таким образом получать какую-то коммуникацию. Но по факту получалось, что они только и сами обманывались, и родственников расстраивали, потому что по факту получалось, что все это делалось, все это работало только когда находился интерпретатор. И когда интерпретатор. Как-то стоило интерпретатора убрать, то есть стоило, например, его отправить в другую комнату, чтобы он только там мог там механически как-то что-то записывать, как тут же смысл терялся. И стало понятно, что все, весь этот assisted communications, она работает только, когда ну, присутствует оператор. Условно говоря, это как гадание, то есть как холодное чтение такое. Ну что, как твое впечатление? Я так понимаю, мы в каком-то индуистском храме. Да, мне напоминает Питфу или Книгу джунглей тоже. А вот, ну а насчет языка жестов, вроде бы вполне достоверно. И Марков об этом что-то говорил, что обезьян учили этому. Но правда уровень общения все равно, как он говорит, где-то на уровне двух-трехлетнего остается. Ну типа палка, палка, обезьян. палка. палка. Ну, что-то там еще. А, а все мне, хана, Давай ты. А ты уверен, что мы хотим это продолжать. Ну, я хочу попробовать еще один раз, потому что я дальше дошел, чем ты. А, ну, ну как бы я считаю, игра очень достойная. А, если, конечно, если вот бедный почему. Как. <клёх> Зачем я должен убивать этого бедного паучка? Ну, пыляется он чем-то там. Хотя ему ничего не сделал. Ну, ладно. На пауки часто пуляются, когда ты ничего не делаешь. Да, давайте-давайте еще уничтожим эту бабочку. Вот у нас же бабочка тут, давайте ее уничтожим. Ну, правда, справедливости ради управление относительно неплохое. Даже неплохо, что можно стрелять во все стороны. Но это, конечно, все равно жесть. Давай. У тебя есть еще один шанс. Ну ладно, погнали. Ой-ой-ой. Вот. Вообще. Обезьяны, пауки. Валеры тут нет, он бы сейчас нам, наверное, рассказал какую-нибудь интересную историю преследование с обезьяны. А вот это что, эти Кстати, что ты думаешь о эти Я думаю, что они существуют. А где? Ну, слушай. Воображение каком-нибудь О, смотри, смотри Да, да, да, да давай давай Ладно, давай как скажешь Значит, ты, ты сейчас будешь сейчас, будь, сейчас, это, ты я, под... сейчас да, потом я уже Ну, давай, поехали Я помню, что статейку читал небольшой на эту тему Там, в принципе, объяснялось Но знаешь, интересная мысль, что Ну, как с точки зрения экологии объяснить ну, отсутствие таких вот всяких существ. То есть они бы оставляли какие-то следы за Ну собой. да, не экология, а как бы ниш, экологических ниш. Ну да. То есть если бы существовал хотел сказать железный человек, снежный человек, железный человек, да, то, соответственно, он бы точно не один существовал, и должны были быть какие-то следы его присутствия. Но... Нет, конечно, можно сказать, они существуют в параллельной вселенной, и есть определенные места разломов, где, да, через которые они проходят и мы их иногда видим. Вообще не знаю, откуда такая вот вообще идея вот всяких этих существ. То есть почему чья фантазия вот обязательно нуждается в них? Ну вот, кстати говоря, мы никогда не рассказывали про или мало рассказывали в подкасте про криптозоологию. Там-то, наверное, ну, есть о чем чуть -чуть рассказать. Чуть, да. Я, честно говоря, с вопросом пока что не знаком вот, с историей вопроса. И вот как-то криптозоология мимо меня прошла на самом деле. Ну, то есть, как знаешь, когда только вот развивалась вообще зоология и все такое, тогда понятно, что можно было разных там животных рассуждать, да, опять же, там огромные спруты и прочее. Но вот, например, Лохнесское чудовище, ну, я не знаю, то ли так хотят сесаться, люди, но просто вот не совсем ясно, что вот именно движет. Да черт возьми, и меня опять убили. Ну, в общем, я думаю, что мы посмотрели честно, очень честно посмотрели эту новую игру. Я единственное, что хочу... Ну, да, рассказать немножко по поводу вот этой вот коммуникации с вот там людьми, которые, у которых там паралич или которые, там сейчас знаешь как, не, не то что паралич, там аутисты, например, вот берет ребенка, у которого аутизм, да, угу. и они утверждают, что держа его руку, направляя его руку, они могут с ним а, общаться. И я вот сейчас подсмотрел википедию, когда это началось, это началось в 70-х в Австралии, вот. и суть там в том состоит, что изначально казалось, что действительно вот эти люди, дети с аутизмом, они просто, ну, как сказать, что у них на самом деле есть ум в нормальном состоянии, но просто они, как сказать, не могут выразить себя правильно, то есть они именно, что у них просто сознание закрыто, как бы вот в черепной коробке. И тогда вот там какая-то женщина, она стала заниматься этим, и, конечно, это родителям, ну, дало надежду, что у них нормальный ребенок, там все дела. Возьми зайца. А, и да, обязательно надо взять зайца. Вообще, как бы, вот просто совет, не знаешь, что делать, просто бери зайца. Вот. И она в результате, вот, но ну, она стала вот таким образом общаться с детьми, то есть там берется клавиатура, используется человек, который вот, ну, взрослый и здоровый, и. А... И, и затем происходит следующее, что стали критики появляться, которые стали обращать внимание, что некоторые в этих процедурах есть странности. Например, дети э, не всегда, вот эти, ау, э, у которых аутизм, не всегда смотрели на клавиатуру, когда печатали. То есть было непонятно, секундочку, а как они могут печатать, когда они даже не смотрят на клавиатуру. Я видел эти фильмы, это действительно смотрится жутковато, когда видно, что сидит человек, который ну ничего не понимает, у него взгляд в сторону, а рядом сидит какая-нибудь тетенька и печатает за него. Mm -hmm. э, и потом появились такие еще проблемы, что... Что у они, например, использовали слова Которые были не характерны для их возраста Или писали какую-то сложную поэзию Ну а затем начались уже серьезные вещи Ой-ой-ой, да, вот, например, босс Это серьезная вещь Более чем а Вот из-за того, а, что у меня скринсейвер несколько... Я до сих пор его не отключил. Представляешь, вот сколько уже выпусков, я по-прежнему не отключу скринсейверов. Вот я не знаю, это что, сверхъестественное что-то. Ну вот, и в результате, ночь, да, да. в результате, вот за счет вот этой коммуникации с этими детьми, несколько родителей были обвинены в сексуальных домогательствах. И вот тогда за это уже взялись очень всерьез. И выяснилось, что подавляющее большинство этих случаев просто неправда, и что вот эта коммуникация, она невозможна, если положить, дать контроль, она невозможна без вот такого фасилитатора, то есть без человека, который ассистентом является вот такому ребенку, там, или ау аутисту, или там, взрослому человеку, у которого какое-нибудь заболевание такого рода. Вот, так что, вот такая вот история. Так что, конечно, очень часто, у меня, как сказать, меня даже удивляет иногда, насколько все вот эти вот верования, как быстро они могут принять неожиданно очень серьезный оборот. То есть, вроде как, да ладно, да что там, а потом раз, и пошло. Там реально уже судьбы калечат людям. Поэтому э, очень трудно предсказать, когда, какое, э, когда какая выдумка вообще, ну, принесет какой-то вред потом, потому что, ну... Все это очень быстро меняется Давай, давай, давай И не, это не... мне напоминает еще вот тоже Ну, со всякими Нет, Тоже гудя психологами С этими восстановленными воспоминаниями И прочей а, такой да, фигней да, да, да. Это, В принципе, та же самая ситуация практически Что да, как восстановленная а, Как плохо не знаю, стоит ли продолжать. Придет. Хотя. Да, смотрите, друзья. Значит, мы играем не самую плохую в мире. О, Игру, мне дают здесь деньги. Это всегда приятно. Бажит, нужно зато деньги избежать. Ей! Значит, смотрите, у нас деньги. Сейчас, ну все. Ты пока мочи, я попробую что-то рассказать. А, да, я, я не помню, могу рассказывать да. Я помню, в Докторе Хаосе еще была серия. Там мальчишка аутист был. О, смотри, пытался... вот как это делается! Вот как это делается. Как я должен все это брать? А Заяц где? Нет, Заяц. Слушай, ты прошел. Мы прошли первый уровень совершенно неизвестной нам игры. Как она хоть называется? Токи, по-моему. Токи. Да, А вон оно, Токи. Озеро Нептун. Смотри, смотри, смотри, мы переходим на второй уровень. Ей! Что это? Куда? Вот куда нас завел наш скептицизм. Слушай, ну наша жажда экспериментов вот она и привела. Хотя не самый худший вариант. Поначалу игра нас испугала, но как сказать, игра, конечно, по внешнему виду очень детская, но управление, в принципе, не самое худшее. В общем-то, она играбельная. конечно, не знаю, стал бы я играть это всерьез, прям так. Но мы играем, всерьез не всерьез, а играем. Ежики плакали ну колорис. Там были крысы, которые ели как-то. А ели как-то плакали, да. О, смотри, даже назад можно возвращаться, это продвинутая игра. Я взял какую-то губную гармошку. Нет, это, по-моему, прибор какой-то, что может мерить, наверное. Метроном какой-нибудь. Да, метроном. А, нет, это все этот... Ух ты, смотри, какая клевая да. штука. О, О, кто это? Еди, ангел, а ты... ангел. Купидон. Как-то он не очень добр. А вот эти деньги просто. А, блин, ты не Меня, точно... кстати, вот в этих играх что-то удивляет. А где здесь, ну, как бы, вот деньги? Где ну, как бы, ну, их тратить? Да, ну, как бы, зачем? А, да, могу? вообще я никогда деньги. не понимал. И как ты можешь деньги достать, значит, в Марио даже в том же? Висят, ну, задумайся про игру. Вот Марио, да? У тебя там в воздухе висят квадратики с вопросиками, в которых лежат монетки. Ух ты, слушай, так я тебя тоже переместил, что ли, на второй Нет, уровень? Я еще первый а -а -а, занял. Ну давай, я удачи. Я просто, этого... просто стреляй, стреляй, не переставая. Стреляй, стреляй, стреляй, просто. Пока ты стреляешь, он тебя не трогает. То есть пока ты стреляешь, даже не прыгай, просто. Не надо просто стреляй, стреляй, стреляй. стреляй. Все, е yeah, молодец. Отлично. Да опять. Собери все. Где заяц? Нет заяц. О, ладно, я что-то опять мысль потерял. Для а, того, чтобы ее потерять, нужно, чтобы да, она была Да, взаимодействие с аутизмом это, Я просто играю в эту игру, сам чувствую, что становлюсь аутистом Мне что-то уже взгляд куда-то в сторону идет Мне кажется, нужно что-то более осязаемое, чем обезьяны Ну, я считаю, что эту игру можно было бы исправить несколькими моментами В частности, переместить это все в космос Потому что вот у нее такой классный скафандр у этой обезьянки А прикольно, если бы была игра, где ты постоянно эволюционируешь А, Спора называется а, ну кстати, да. Ух ты, слушай, как ты классно ее уничтожил. Я не догадался. Ну так. Слушай, а чем ты стреляешься, и откуда у тебя столько вот этих штук? Где у вот, тебя вижу, у тебя ни сумки нет, ничего. Я не понимаю, откуда он. это ж рта? халтура. Халтура. Да, это псевдонаучная игра вообще. Музыка зато хорошая, ну такая бодренькая. Да, на утренники хорошо пойдет. Ух ты! Да не трогай ты эту бабочку, пускай летает. Бабочка, в которую надо три раза стрельнуть, чтобы ее убить, это, конечно, нечто совершенно фантастическое. Опять чертова ангела. Деньги, бабочек Обезьяны не любят плавать Просто плыви вперед, не собирают эту фигню Слушай, а у него что? А, ну все правильно, огонь погас в воде Слушай, научная игра Но насколько Нет, Это возможно... реалистичная А, черт Это она не научная Ну что, каждый раз я как будто Играю в эту игру Я каждый раз надеюсь, что Сейчас мы прекратим в нее играть, естественно но, мы не можем остановиться Ну просто да, вот не получается как-то Каждый раз как ты думаешь, что ты прекратишь О, играть Похоже, надо куда-то плыть вниз Так, вот это вот я не понял вот, вот, вот это что такое было Это были черепахи Блин, ты посмотри, руины какие-то затоплены Опять Акрополь какой-то Да, это помешанные Нинтендовские игры помешаны на Греции Выпустите меня, выпустите. Кстати, интересно, сколько она под водой может продержаться? Тут нет индикатора. А, значит, что она может бесконечно. У нее жабра? Ну, у нее такая мутация специальная. Ой. Ой. Нептун? А, ну да, это же озеро Нептона. А, тогда понятно, точно. Затопленный город это Посейдон же. Ну там история есть, мы же не читаем что историю. Обычно люди редко читают инструкции, они обычно редко читают правила игр. Кстати, говоря, говорят, когда покупаешь эти игры Вот если ты покупал бы лицензионные игры Нинтендовские, я, кстати, покупал в свое время да То там покупаю. к ним а, идет Ну, как сказать, ну инструкция Как играть в эту игру, о чем она а, а у, там... нас, ну, у нас не было вот здесь Да, вообще. в России выпускали только Денди И, соответственно, многие люди не знают, что такое Купить игру, и, знаешь, там, прежде чем Ты в нее играешь, ты читаешь подробно буклет Инструкционный, это бывает очень классно Когда я читал вот такой вот буклет Марио 3, это было так классно, такая пафосная игра надо будет, кстати, поиграть в Марио 3. Давай в следующий раз в Марио 3. Ну попробуем. Я, честно говоря, не особый любитель Марио. А ты потому что ты не умеешь в нее играть. Ну да. Смотри, вот это реально космонавт какой-то, да? У, который, у которого глаза падают, да, я так понимаю? А тогда что, -то, что -то это было? Ну, мне кажется, это Сандербалок. Она, падает с орбиты, мочит обезьян. Слушай, я не знаю, что это такое. Я даже не знаю, хочу ли я знать, что это такое. Мне напоминает лизуна из Охотников за поведением. Кстати, а у тебя нет Охотников за поведением? Есть. Вот можно в них еще... Да, Охотники за поведением это шикарная игра. Так, у меня один вопрос. Где, Где заяц? Мне кажется, он... Видишь, он выглядел как заяц. Да. Есть же такая концепция, ты то, что ты ешь. Обезьянный Дед Зайцев, я думал, они ну, в разных... Мы его брали, по а, крайней ну, да. мере, я не знаю, мы его съели или нет. Я не хочу на это смотреть. Это что, это я снова играю? Ты... Когда эта игра закончится, кто я вообще? это ж кто-то приходил домой и говорил своим детям, да, ребятки, я вот работаю гейм-дизайнером, я вот делаю игру про клевую обезьянку. И они такие, папа, папа, дай поиграть! Она показывает, ну, а, что это за делемой, папа, убери это, убери это, я не хочу доиграть, дай, включи мне контр. Мне кого они специально взяли на разработку человека, у которого нет ни семьи, ни души. Да. Ни совести. Ну, игра, правда, затягивает, как не странно. Ну, она затягивает, я думаю, частично потому, что все время ощущение, что это не может быть всерьез. <свят> ну, да. Ну, вряд ли. Ну, как мы можем всерьез в это играть? Ну, не можем. Сейчас мы закончим уже. Сейчас я возьму токсичные отходы. Это, кстати, большая проблема. Вот не стоит этого брать. Я уже эту ошибку сделал. Они не берутся, да? Нет... Ух ты, куда-то в глубину. Я как бы, жак был... и в кусто. Что-то три тонны какие-то, всякие черепахи. Ааа! Ешай, -а -а. как ты их клево? Я вот, они меня задели. Давай, давай, давай, давай, давай. А бегать начнет. не не не не аккуратно. Тебя Ш окружают черепахи. Кстати, это черепахи, которые, возможно, потом превратятся в черепашки ниндзя. Если на них, ну, мутангеном парить, то... Мутанген, да? М мута мута ну, да мут мутаген. Мутаген, да. Это, кстати, хорошее, интересное слово. Оно вообще используется в реальном мире? <связывая> а нет, по-моему, нет. Да, по-моему, это... Мутаген. Ой. О -о -о, давай осторожно, осторожно. Ну, кстати, не очень сложно. Босс просто стреляй. <связывая> так, я понял, в этой игре именно этим и надо заниматься. <связывая> ну, вот, кстати, я считаю, что это нормально для игры. Просто жать кнопки. Хорошо, да, когда ты знаешь, что делать. Как и AVG, она говорила, что типа «He all comes down to pushing buttons». все сводится к тому, что надо просто тупо жать кнопки. А вот мне непонятно, я... он получает дамаг или нет? А? Он дамаг получает? Я тоже не понимаю, но видишь, видимо, а, да. Да. да. Либо он сделал вид, что получил Потому и сказал что «Все, я пошёл». «Я пошел. Делается, тупо я пошел домой взять, Да. Где заяц? Так, все, мы выбрались отсюда, теперь нам осталось э, все-таки совершить свой прыжок веры и закончить эту игру. Да, мы должны завершить эту игру когда-нибудь. Желательно сегодня, можно? Да, я надеюсь, я больше никогда этим не буду заниматься. Осторожно, осторожно, это космонавт Ой, так, с глазом. Черт, опять Сандербалок. Почему Ну потому что гравитация! Ааа! Скафандер! Осторожно, но у нее глаз не выпадал вроде, тем более три. Ну, значит, Джош Куни, он же улетел в открытый космос. А, он ей дал один глаз, и у нее поэтому стало выпадать три. Что ты делаешь? Ты что не видел, как я прохожу? Нет, я. Нет, не Сам виноват, я считаю. Абсолютно. Днище. Кошмар, просто уж пидон тут уже был. Слушай, мне кажется, мы здесь когда-то были. Есть некоторые игры, когда ты понимаешь, ты где-то это видел уже, но предпочел бы, чтобы ты никогда это не видел. Главное, мне не нравится, что его с первого раза убивают. Что, почему вот, вот в бабочек я стреляю по три раза, а вот в это я стреляю, а в меня обезьяну, большого примата убивать чуть ли не с первого. Ладно, не с первого, не с первого. Ну, работа... Три попадания. Не, у нас, кстати, я, я так не пойму. Три? Не, больше. Ну, может что ну, видишь, у тебя сердечек. У сердечко... меня там есть что то да, энерги бар. Да, он они, не... да. Я просто не, я теперь хочу из принципа. Странно у тебя принципы. Да. Ладно, сейчас мне нужно. Надо... Все, заканчиваем, да? Все, сейчас, да. Давай бабочку вначале уничтожь. Бабочка, надо обязательно уничтожить, в этом мире зла. Бабочка Б... это в... самое в... главное Да, проблема. они пожирают наши посевы. Тут такая обезьянка моралист. Такая православная обезьяна Она против теории эволюции. И против глаз, по-видимому. Да, видишь, она против там, космонавтов, там, против космонавтов а, а, Да, и против. Я глаз. против освоения космоса Она говорит, глаз не мог Сформироваться в процессе эволюции Она его <с уничтожает Эволюция оказалась сильнее Не надо нажимать, нажимай no Все, господа, мы заканчиваем Все, значит, жми no, давай Давай-давай-давай ей Так, значит, первый плеер Game of War Я сейчас тоже нажму no Мы должны это завершить честно Ну что, значит, пробуем ну смотри, смотри, а, я, я не понимаю, я что, изо рта у меня это делает? Да, идет? изо рта. Вот только что это за шарики? Я думаю, что, наверное, я не хочу узнать. И я тоже сомневаюсь. У еще птица Феникс, жар птицы. То выяснится, что она просто неубиваемая, надо было пройти мимо. Забудь про принципы. А вон там возьми, шлем возьми. А это типа дает, да, что-то? Ну, а -а -а -а. да. Я не мог ее не убить. Видишь? А, вот этот ангел. Как ты его назвал? Купидон? Купидон. Вот, обрати внимание, Вич, я могу вниз стрелять. Тут вот этой игре, конечно, не откажет в том, что управление в целом ничего так. И Вичен да, был удовольствие. Если доволен. бы она была чуть менее наркоманской. Ой! А это что, кто? это кабанчик? Слушай, почему кабанчика с одного разу убила паука вот такая странная физика мира все-таки ну я бы сказал что да шлем наверху а вот это он, а я не могу его достать не можешь, подожди, кабанчики Кабанчик легко я не знаю, он не берется ну черт с ним иди дальше да, тут, наверное, надо было сначала зайцев взять а потом а зайца не зайца было. А зайца не дают, да. В этой игре все упирается в отсутствие зайца. Жалко, что огонь нельзя убить. Не, ну можно с помощью воды. А воды-то нет и зайца нет. С помощью зайца это можно. Ну, думаю, там внизу что-то такое посмотрим. Так, mm -hmm. Ну это вот, конечно у меня бабочка. Понимаешь, такой идет примат, его бабочка такая бдыщ! Он такой Аааа, <с patio> <size> и умирает. А ну ты помнишь в Годзилл С гигантской бабочкой там дрался? Батр или Мотра не помню. Так ну, это... я считаю что это нереалистично. Уже, извините меня конечно. ну... Но... Не я не верю Годзила, я виду вот это вот. Вот это вот нереалистично. А вот летающие по воздуху платформы, это реалистично? Но они не по воздуху, на самом деле, они за что-то там прикреплены. Общем, а, всякие. да, это же двухмерная игра, мы же не видим, двухмерная что там игра, сзади, да, мы да. не видим, что там сзади, на самом деле. Ну, кстати, а, вот мы, я вот сейчас почему-то подумал, когда я перепрыгивал вот этот вот лифтик, что интересно, это дает мне какое-то развитие, что я вот так вот, ну, и как раз мы недавно в подкасте, буквально в прошлом разбирали э, по поводу, ну, вот, игры интеллектуальные, и разбирали тот факт, что на самом деле они... Ну, то есть, если условно говоря, мы с тобой будем играть долго в эту игру, она нас не научит прыгать со всяких лифтиков, там, и там не даст нам много общего развития, а мы научимся играть в основном именно в эту игру. Ну да. О, смотри, я ее съел. О. Тем более, это не научит нас прыгать в реальности. Она... Значит, друзья, спасибо большое за внимание. Спасибо создателям игры за эту... Э веселую игру, хотя замечательное да, нет, нет без хотя без хотя просто вот спасибо большое, просто спасибо да, да. замечательно